Ой, а по реке Амгуни, есть приток Амура, Анг Амгунь, плыли два мужика с рыбалки, тоже выпили. А рядом лось плывет, рога торчат. Они думают, о, добыча. Привязали веревку к лосю, вот так, к рогам. Думают, сейчас выйдет, мы и возьмем. А второй конец веревки к лодке. А лось здоровый оказался, оставаться не захотел. Вышел на берег и в тайгу прямой Только наши пацаны на лодке по тайге. Я спрашиваю, я их спрашиваю, ребят, веслами подгребывали Вот так вот. Ты чего, дно сломалось, мы бежим в этой лодке. <свят> От дурноты, полная страна. Почему? Теория моя одна. Пытливость ума соображалка. Творчество рациональное не работает, полушарие. В газете читаю, продается мотоцикл после столкновения с Белазом. Все документы в порядке. В газете продается дачный участок, летний домик, огород, кусты, сад, туалет. Все плодоносит. <свят> на двери дома в спальном районе Москвы в период с такого-то по такого то на вашем доме будут производиться фасадные работы методом промышленного альпинизма. Убедительная просьба веревки рабочим. Не резать. А это по части сокращений. Ну, гениальное про объявление прочитал. Срочно ищу работу. Няня – педобрас. Педобрас – это сокращенно педагогическое образование. Я понимаю, но я бы не хотел, чтобы у меня няней был педобраз. Я считаю, что мы не зря смеемся. Я считаю, еще раз настаиваю, юмором можно решить множество проблем. Через границу в Польше с Беларуси переезжала наша туристическая группа, и поляк-таможник держал долго на границе. Поляки не любят наших. Любят держать, любят задерживать, нервировать. Кто-то не кричал на поляка-таможника. Кто-то говорил, я буду жаловаться. И вот а, один только наш турист решил с юмором разрешил эту ситуацию. Он подошел к таможнику и спросил, «Скажите, пан знает, когда немцы напали на Польшу?» И тот от неожиданности растерялся ответил правильно, «Да, в 1939 году». «А что?» Второй вопрос был еще неожиданнее, неожиданнее. «А пан знает, когда немцы напали на Беларуси?» «Да, в 1941-м?» А третий вопрос был неожиданный даже для наших туристов, «А пан знает, где были немцы все это время?» Все растерялись. Поляк ответил, «Не знаю». А нашему сказал, они оформлялись на таможне в Польше. Помните, любая проблема может быть началом пути к успеху. Если к ней относишься с юмором, извините, все.